Всем добрый вечер. Вот и наступил 2023 год. Я всех поздравляю. Вспоминается, в мультике было 322223. Было ли это продато, и неизвестно. И э, так уж устроено, люди хотят знать прогноз. И многие зрители писали, многие и немногие написали, что кое-какие находки канала действительно сбылись, сбылись как прогнозы, только они не были скучены в, одну, в один вывод. Сейчас условия отвлекли от того, что я делала раньше, и у меня снова возникло это острое чувство сомнения, а вдруг эти числа, просто числа, это просто в кадре там показалось, зачем я придираюсь. А вдруг даты в, в этих рассказах фантастических, Просто тогда ты -то и фантазия писателя. Такие мысли посещают, и все-таки сегодня я буду говорить уже по факту. Это уже наблюдения, которые можно сложить как вывод и много точек. Выводы, которые сделали за около трех лет, с тех пор, как я начала вести еще Шопот. Это уже наблюдение на, на руках фактически. Итак, был как-то 1999 год. Я его ждала и думала, что должно произойти что-то космичное, волшебное, потому что такая дата интересная. И тогда я не помню, что конкретно, там было что-то плохое. Не глобальное, но плохое. Сейчас перед нами две рифмованные даты двадцать двадцать, даже по две цифры, пары цифр отрифмовались две тысячи двадцать два, и мы четко наблюдаем. Мы видим картину маслом. Кто ждет врифмованные даты каких-то особенных событий, тот, вероятно, ждет неприятности. Единственное исключение из этого правила в указанном диапазоне – это 2002 год. Там я ничего такого не помню. То есть попадание три даты из четырех, и сейчас вот две даты глобальный масштаб, можно сказать, и очень-очень тяжелые события, особенно 22 второй. Вторая находка не только моя. Это не только моя находка. Украину действительно, это ее шифр. Вот связан с числом 2 или с цифрой 2, или с 22. Я уже стерла тот ролик, где были политические статьи. Там две статьи. И не буду сейчас показывать. Лучше, чтобы не иметь неприятностей каналу. Я так опишу, что одно было про мобилизацию осени по ту сторону границы, и там 222 тысячи, и там было подряд много два, и даже в тексте без цифр, без трила в стиле второй месяц или два месяца, или что-то такое, или второй раз, ну, вот даже в тексте упоминалось. Вторая статья была про орудия, направлен, которые могли бы быть направлены сюда, и там тоже вот это, этот концентрат 2-2-2. В песне «22 июня ровно в 4 часа» Киев бомбили, нам объявили, что началась война. В геометрических числах Киева и Украины там и там 22. Это уже предлагаю считать установленным фактом, с чем ассоциировано число «2 не знаю». Но на нем акцент делается не только в текущее десятилетие. Детская песня есть, а у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике. У меня было на, на пластинке. А пароход издалека дал почему-то два гудка, и ноги тащутся едва, кто помнит. Это уже установленные находки. А теперь я хочу показать, что, мож, что может быть в прогнозе. Мне показалось интересным совпадением, что у Азика Азимова в рассказе в 2020 году, там «История с роботами», вся серия рассказов про роботов. Рассказ назывался «Как приготовить кролика, надо сперва поймать кролика». В 2020-м именно мы начали массово говорить про кроличью нору и прочие смежные темы. Тогда я начала подозревать, что эта серия рассказов пророческая. И в этих рассказах были даты 2020, 2022 и 2029 прямо сейчас у меня вот новые ощущения я уже отошла от тех тем и я вам говорю когнитивный диссонанс ты уже думаешь, ну что ж я придираюсь все бы ничего бы но две, две даты из указанных трех уже прожиты и мы видим, что они особенные совершенно особенные и даже в далекой истории когда ее будут описывать в учебниках эти даты будут упоминаться это не эпизоды, это глобально Предсказания же поступают, если я правильно помню, эти серии рассказов были в сороковых. В предыдущем видео я как-то оговорилась, про двадцатые нет, сороковые. Послания про 2029 год уже идут. Но насколько обма обманчивы чувства? Вот людям надо отслеживать за собой эти странные ощущения это или кодировки в голове как у компьютера, или действительно бактерии и инфекции влияют на настроение. Но странное ощущение, когда полгода назад ты уверенный совершенно, ты реально ты не понимаешь, почему никто не видит так, а спустя полгода ты просто держишь факты на руках и все равно не веришь. В таком же состоянии пребывая, я все-таки напоминаю про 2029 год, послания уже идут. Это было в обращении украинского президента новогодним на 2021 год. Эта дата была выложена танчиками. И здесь уже нельзя сказать, что это было мелькнуло в каком-то клипо-фильме. Это более чем надо заметить. Я, правда, удивилась, почему интернет не обсуждал это очень густо. Иногда вот нельзя предугадать реакцию публики. Но я напоминаю, я тогда это запомнила. 2029 уже вот есть послание. И еще из наблюдений, числовые наблюдения. Помаранчевая революция была... В 2025-м это был 14, 14 лет жизни Украины. Как самостийная она отделилась в 1991-м. Если я в датах ошибаюсь, поправляйте. 14-й год Крым да, и Донбасс. 14-й. То есть на 14-й год жизни э, революция. 14-й год Крым-Донбасс. Хочу напомнить, 14.26 по версии автора канала это, – это числа, возможно, связанные со Ассирисом. Из-за этого, хотя послания я не находила, я допускаю, что в этом списке, возможно, есть от, еще одна дата, которая, возможно, будет чем-то отмечена – 2026 год – из-за того, из того, что я перечислила, я допускаю, что 20-е годы как таковые, то есть отмеченные числом 2, цифрой 2, возможно, не будут спокойными все еще для страны, в которой я же проживаю. Но выражаю желание, что что это больше не повторится, если нас так продолжить истреблять, если вот не то чтобы динамика, это в принципе надо прекратить, потому что населения очень мало, и парней жалко, и вообще это неправильно. Мне сейчас ответят, что я сейчас просто произнесла очевидную очевидность, и что теперь из этого. Я не знаю, как много времени до квантового перехода, если он будет, но интуитивные люди говорят, что будет. Кстати, война была предсказанной и Алексом Кольером осенью 21 года. Осенью 21 -го он предсказал, что сейчас будут плохие события, потому что некоторые существа поставлены в тупик перед ультиматумом, и им ничего не остается, как делать трэш. Он осенью 21-го это предсказал, и зимой 22-го это началось. Именно эта страна предсказывается, и война предсказывает, эти события предсказываются с середины 90-х фильмах. Обычно это начало фильма, там где находила я. Из обои дельфинов в Дании это глоба... показывает, что этот процесс глобальный. все таки Дания там, а это происходит тут. Процесс глобальный, и пока правдоподобные причины не озвучены, никто на планете на самом деле не может ощущать себя в безопасности. Пока причины, нормальные причины не ясны, знаете, пожать плечами, непонятно, что происходит. Из красивых версий, которые многое объяснила бы, я бы назвала версию валютных войн, доллары, евро. Но здесь есть нюанс. Забой дельфинов перед войной, перед мировыми войнами. Начинался еще до сороковых х раньше. Тогда евро не было, а доллар еще не был таким, как мы его знаем. И почему с середины 90-х такие предсказания? Кто-то знал за 30 лет до событий или как? Вот эти вещи придется объяснять. Хотя в том числе валютная причина, причина войны денег может быть. В том числе... Но вряд ли вряд ли основная стержневая Другая версия, которая мне понравилась, это климатическая причина. Дескать, Земля устроена не так, как официально известно, и для того, чтобы скрывать климатические процессы, отвлекать от них или маскировать. Так и сочиняется. Если где-то бахнет тарикон, это можно будет списать на взрыв бомбы. Кто-то возьмет на себя ответственность, и лишь редкие исследователи будут удивляться, почему от маленького самолета так много дыма. Эта версия очень-очень вполне, мне кажется, правдоподобная. Вы помните, последний день Помпеи, вот как Помпеи засыпала тоже жесть. Предполагается, что это мог бы быть Тарикон. Версия Алекса Кольера «Космическая война». Может ли быть так? В нулевых возле, чер... возле центра галактики была обнаружена черная дыра, и она была уведена. События в реальном времени. А ученые до сих пор ловят или обнаруживают реликтовое излучение от предыдущего взрыва в центре галактики. Вот еще одна версия. Я бы сюда добавила, что истребление мужчин как таковых – это способ управлять, так проще управлять. И мы видим такую страну США, где хиппи отстояли право не призываться в армию. И у них какие у них права и какие у них доходы. Это все одна корреляция. У них официально самые высокие зарплаты кто бы как ни критиковал, но это официально так, на планете. И права у них такие, что у них есть право носить оружие. Вот вам просто для примера. Я не говорю, что эта цель основная, но одна, она регулярная. Она сопутствует любую войну и, к сожалению, достигается. Дополнительно от себя хотела бы добавить еще одну находку – мой, мой ролик старый, кого, я не помню даже на каком канале, на текущем или на шепоте, кого мама родила в понедельник. Православные территории по каким-то непонятным причинам беднее остальных. Кто-то, кто это обнаружил, посчитал нужным искать причины и нашел их в мышлении православных. Я же выразила сомнения, потому что уже очень много всяких событий происходит на этих территориях. Вот сейчас подтверждение, прямо как стрела Робин Гуда. Почему так? Я, я не знаю, почему так. Как это объяснять? Это уже следующая тема. Но факт установленный. Именно вот с этой идеологией, почему-то с, с этими территориями действительно идет война. И экономическое, и демографическое, и э, способы, которыми это достигается. Вот мы сейчас их наблюдаем. Стра страшный, страшнейший, ужаснейший 2022 год. Вот было пять версий конспирологических. Безупомянутая шестой о том, что возможно в таких условиях люди пропадают иногда без вести. Реальные потери будут с трудом подсчитаны, а точные потери никогда не будут подсчитаны. И еще шепотом между нами я хочу все-таки добавить все версии. Вроде бы да, чего-то не хватает. Согласитесь, чего-то не хватает. Я добавлю вот эту мышку крепки, которая вытянет репку. Чего-то не хватает. Это сказка, которую я сочинила только что. На сказочной планете были одни ребята, у которых были природные ресурсы. По каким-то причинам они задолжали и были должны выдать эти ресурсы тем, кому они задолжали. И комментатор по фамилии, допустим, Дмитрий Хазин, Говорил еще пару лет назад о том, что время идет очень быстро, и там чуть ли не на сутки. Вот в этой теме может быть ключевая проблема, а на тему, что кому как принадлежит и где какие долги, на кого оформлены природные ресурсы, это самое необсуждаемое. Вы найдете в СМИ любые скандалы, кроме таких конкретных вещей. Фу, это все-таки Новый Год, скоро Рождество, скажи же что-нибудь, хоть сколь-нибудь оптимистичное. Я скажу, да случится же игра, голодные игры. Сами эти контрольные даты назначены, они, возможно, необратимы. А вот дальнейшее, что происходит в эти даты, после них, тут уже ход импровизации. И важнейший фактор импровизации, один из важных, из важных или самый главный или или это население, насколько оно сопротивляется появившимся условиям.